Всем привет! Перед началом видеоролика зайди на Дзен и подпишись на канал. Приятного просмотра! Пойдем. Маринет, а, ну мы уже тут сидим минут 10, ждали пока, попрощались да, с дедушкой и Маринет. Да ладно, а, с, с дедушкой Маринет попрощались, они пошли а домой. Но они домой пошли. У вас же здесь родители тоже идите тогда. Ну да. Я тоже пойдемте покажу мой дом. Ну ко мне нельзя, мне папа агрессив. Звонок Адриану. Пойдемте только. Да, тебе Адриан звонит. Да, это мой отец, у меня гул сейчас отвинет. Алло, это я, я короче, уже в Ну, это твой дом. Короче, Что? я вас, я, я вас скоро скрип, окей. Пойдемте ко мне в гости, если разрешит. А Адриан, ты меня хоть Привет, слышишь? пап. Привет, Проходите. Комната. А можно гости ко мне? Нет. Ну, ладно. может. Нет. А давайте. Ну видите, мне уже в комнату Я гонит. Ну хотя бы ладно. Можно хотя бы на пять минут. На пять минут 5. давайте быстрее. Да. Закройте только двери. Я же такой, да. Спасибо. Это твоя комната? Да. Вот это моя комната. Тут вот душ. Здравствуйте. Здрасте. А вы кто? А, это Жарик. Привет. Наталья застала меня. О, Наталья, молодец. Наталья, хоть и нам... Ну, вот тут моя комнатка. Комната что... Ну, конечно же, сын э, известного дизайнера. О. Так, это вон там по лесенке. Где тут лесенка-лесенка. Неудобная, правда, что-то с ней. Я единственное слышала это звуки. Да, у тебя сейчас заприняется. Какие звуки? Да, а, да, сейчас это мне... Я не услышал. А, Там... Алло. Да. Вы где? У меня дома, но слышал. уже нельзя. Всё, пока. Так. Все, кто пока. нельзя, говорит, можно. Так, пошлите. Да. А то сейчас отец придет и выгонит. Так, обрежу, Что вы делаете тут? А? Вы уходим, уходим, и уходим, и уходим. Пускал же. уходим а, Меня впустило. Уходи отсюда. Я, я, я, сама, Валя, я... Камеру, я, камеру, я, камеру. Камеру. я так, ну, предлагаю взорвать Габриэля. А, а, а охрана там. Да я с страшно. вами побегу. Мне, мне хотя... будто это помешало. Мне хотя нельзя с вами бежать, но мне... Маринет, покажи предлагаю, предлагаю твоего отца расстрелять. Маленький. Нет. Адриана, Где? А где его папа? Где у тебя уже голеных? У тебя Галины, ладно. У меня вообще-то тоже девочки, так что вы получаете. покажи свой дом, Марина. Пойдемте. Я, короче, его до сих пор перестраивала, и он там по Я маму не вгала. Из сделан. Вот, посмотрите, вон мой дом. А мне... Вот стекло. А мне сказал отец, типа нельзя все выходить никуда. Но я снова его не послушал. почему твоя комната у синих? Говорю тут ремонт. А ты откуда знаешь, что это моя комната? Ну, судя по всему, то ты вверху живешь. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, это мои друзья. Здравствуйте, это Том Дюпен. Наталья, знаешь, как их зовут? Классенький дом у вас. Тут еще будет делаться перестановочка, ремонтик. Мой младший брат Джордж жил. Да. А Мы здесь жил младший, младший брат Джордж и двоюродная сестра Пеппа. Мы я Здесь классненько Мы так. На на мясо пустили, поэтому. <сесс> Ладно. <сесс> <сесс> Ладно а Почему сериалы больше не Ладно, я пойду, мне кажется. Я да. Если Нет, хочешь, с... Адриан, дай... пойдем мы тебе кексиками поугостим. Нет, все, да, я Адриан. пойду. Нет, а меня... тебе нужно накормить тебе еще два бургера, пошли Все, пока. Пока. Не надо эти. Людях только мне начало. Давай, дай мне бургер. Ой, школа. Что? Тебе что, бургеры? Ты что, ажалил это? Бургеры только для Андрея. Ну, хотя они протухнут. Нет А я не знаю, где большой. Больших Нет. бургеров mm -hmm. уже нету, они закончились. Так. Держи себе кексики. Держи кексики. Надо сходить. Не выхожу из дома, но по городу схожу к своей сестре. Опа, это что такое? Что это такое? Так, я передумал идти. Так, идем быстро домой. Что это тут такое? Кто-то пока бежал, выронил. Так, в мой офис. Эмили, кто, что это за штука? О боже мой. <гум> ну хорошо, Нуру, я узнаю, кто и кто ты такое. Плаг, когти. Так. Опа. Еху на новом так удобно. Быстренько идем на банк. Ну, вон он стоит уже. Иди, Гага. Алё. Так, сейчас ставлю наушник. Так. Алё. Зачем тебе наушник ставлять? Да, а? чтобы мы слышали друг друга. Ну, мы с тобой ну, считали... Ну, ты, наверное, глухой просто. Ты глухая. Вот. Это ты слышал, что я тебе написала, Васапу? Mm. Mm. То, что бражник. Мне такая, мне такая берет. А я кабамий такая. И она пыталась идти отследить город, где находится бражник. Потому что он там, там, появился в нашем там, городе. Новый бражник появился. Активируется... Да, новый появился. Активировался талисман. Вы... Да, да, да, да, да, да. Он находится в этом городе, мне пришлось этот о... там кое-что сделать и вот здесь оказаться. А, я переехала. здесь что ну, вот, я буду в баш башне падать, в лужу падать, короче, из лужи вылазить и буду здесь появляться. Понятно. Но, знаешь, М -м. я помню, там был какое-то такое чудесненькое, красивенькое украшение. Очки. Вот, чтобы мне легче появляться. Дальше их мне. Очки. Ну, мне еще мне придется с, с другой стороны сюда ехать. Так, не буду, а вдруг ты меня узнаешь, нет, это а, слишком опасно. Кого опасно? Мне... смотри, видишь, Вон там видишь? Ну. Ладно, ты видишь? Вот ну. мне приходится оттуда сюда лететь. Ты врешь, ты врешь, ты чувствуешь, ты чувствуешь. Пальчики, пальчики. Получи, врешь. Ты помнишь, о чем говорил этот дедушка? Сейчас опасно раздавать эти телесманы направо и налево. Одна моя монета, шесть миллионеров. Меня их дай, а вдруг нам будет... Бам, или... А вдруг тебя поймают когда-нибудь, и нам, бам, и понадобится этот талисман. А вдруг тебя поймают, и вот мне, бам, понадобится этот талисман? Предлагаю. Короче, это, это... У тебя йо-йо йо как... есть. И что мне это йо-йо йо даёт? Ну, ты что-нибудь вообще разбирал в своём костюме? Мне вот ну, к вам и рассказал то, что я могу свою палку разделять, кидать. И он мне сказал, что ты можешь ловить о ком... Это ну, это знаю. и так понятно. Спасибо. И вытаскивать оттуда какие фигню. Ну, насчет фигни, тут вот, тебя... Типа, Какую-то фигню вытаскивать ты можешь оттуда. Там какой-то амулетик волшебненький. Или талисманы, или кого... Что-то ты можешь оттуда вытаскивать. Вот попробуй. Там, короче, какие-то странненькие По... амулетики. Не знаю, попробуй вытащить талисман. Может, он вытащит, Сути? Открой её. Ну, ее. ладно, давай, попробуем. Так, ну, нужно... Ой, какая там глубокая дыра. А чё она там такая глубокая? Я ж нащупать Ищи ]ide. талисман. Так, я что то нашла. Ты, ты представь... Ой, это не то. Это не то. <свот> ты представь талисман. Шкатулку представь. И... Представлю. Очки представляю. И... Во. Смотри. Во! О. А, -а, -а, -а. а ты можешь так? Не знаю, не пробую. Может, у тебя в карманы такие бесконечные? Карман не есть. знаю. Ладно, ну, будем сторожить Бражника. Положить... Так, еще давай кое-что. Ты собрал Камни чудес? Нет. А, да, да, да, да, собрал. Так, слушай, сейчас слишком опасно. Мы не знаем, кто Бражник, мы даже его никогда не видели в лицо. Так что будь добр. Если будешь давать Камни чудес, давай только на одну миссию. Потом их забирай. Хорошо, если это будет доверенно лично. Или даже мы увидим... Если а ты, если мы увидим Бражника и тех людей, которые мы давали? Ну, тогда можно. Но если мы праздника не увидим, то даешь даже доверенное недоверенное даешь на один раз. Даже если я помню, что все непонятно. До слышать. встречи. Давай, до встречи. Так, Бараму. Тучи, тут идут, дождь будет. Так. Капец. Появился как-то новый праздник. Только переехали. шкин кот. Оп-опа. Так. А. Ко мне тут как-то можно пробраться. Оп. Оп. Да кат! Не вижу проход. здесь все так так так так так так так трансформация плак прячься так так Лежим спать ой